Как узнать конкуренцию своей нише в YouTube? Все очень просто. Берете 10 ключевых слов и по одному слову вводите в поиск самого YouTube. И напротив каждого слова ставите, сколько видеороликов есть по этому ключевому слову в русскоязычном сегменте YouTube. Находите среди, среди этих видеороликов ролики ваших конкурентов и определяете самостоятельно конкуренцию в этой нише. Очень часто вы будете очень и очень удивлены тем, что до сих пор ваша ниша еще не окучена, и YouTube именно то поле, где можно бороться с большими монстрами, как это делаем мы. Итак, если у вас остались вопросы, пишите их под этим видео, либо задавайте нам по этим контактам. Пишите, звоните, приходите, дружите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».